А ну, вот видишь, ушли оттуда и здесь как раз тут. А 866, с поля вы работали? А Правда. 866. Готов, подвижный сейчас. Работаю по нему. Работаем с максимальной дальностью.